я не ожидал, что столько лидов будет. Так, вот. Ну, то есть я как бы вообще себя уже в том плане, что я думал, что я никогда не смогу нормально компанию настро настроить. Вот именно по канонам, как вот изначально мы проходили в обучении, да, то есть, ну, а люди говорят, э -э ну, там вот те, кто где обучал, они, в принципе, я же говорю, информации по большей, по большей счету я уже получил от них, то есть изначально там. И по тем же блокировкам, то есть это сейчас было повторение, можно сказать, освежение немножко, ну, плюс там свой твой личный опыт, ты, мне со мной потерялся. как бы по, там, по, большинство моментов я, в принципе, проходил на курсе, как бы, то есть информация это была ценная, но когда я начал проходить это все дело, да, по, по, по, по тому, как они говорят, возникали нюансы, которые ну вот надо докручивать, надо допиливать и ну, как бы, не получалось результата на выходе. Вот здесь получилось. Ну, ну, смотри, у меня глобальный вопрос. Вот, в принципе, я понимал, что у тебя есть бэкграунд, что ты вот, в принципе, на все, что я говорил, ты говоришь, да, да, как бы знакомо, а как бы нормально, едем дальше. Mm -hmm. В чем основное отличие, ну, на твой взгляд, ну, то есть, что чем, чем поменялось, да, вот ты как бы, ну, то есть мог сам однозначно, да, ну, а, ну, да и понимал, я. как делать, и, и все, да, в принципе, ну, то есть я видел, что ты практически по всем, ну, ну, ну, там с аудиториями был у тебя вопрос с, mm -hmm. именно по интересам, да, который тебя мучил, да, а, вот э, что, по-твоему, повлияло на этот результат? Ну, то есть э, получили следы с первого mm -hmm. запуска, и как бы все, все понятно, вроде как Я скажу сразу, я оценил то, что ты более глубоко внимаешь, вникаешь в саму тему, в саму нишу, и в принципе, то есть ты изначально проанализировал там те три ниши, которые я тебе скинул. Я вообще думал, ну, как бы 25 тысяч рублей это как бы нормальные деньги, и там, ну, как бы я за двадцатку получил, по-моему, по четырем нишам, да, то есть это получается Инстаграм, это ВКонтакте, это... MyTarget, я, кстати, сертификат от MyTarget а получил, да, по их, как бы, ну, получается. Я не видел, где, по-моему, у тебя страницы выложить, да? Ну, я не помню точно, но как бы, что-то такое, да, то есть потом э -э азы, тильды соответственно, ну, как бы по тильде были обучены. Это все за 20 тысяч рублей? Это все за 20 тысяч рублей, я говорю. И причем информация была, в принципе, я говорю, она до сих пор, я смотрю, как бы многие фишки, они, в принципе, еще актуальны остались. Это было два года назад. Ну, вот Плюс чат, ребят, которые там сидят, они там могут и... Твой сайт проанализировать там или что-то еще и как бы там какие-то фишками своими делиться как бы достаточно крупный чат там 2000 человек по моему сейчас это те люди которые прошли обучение уже получили сертификацию да ну, вот вот, там как бы и по вакансиям какая-то информация скидывается, мол, вот там тот-то человек хочет сетаргетолога там, ага. или такой-то человек хочет сетаргетолога. Ну, там не все, конечно, подходит для таргетирования вообще по факту. Ага. Вот, ну, как, как, сама, как сам бонус, ну конечно, есть, но вот я к ним же, получается, устроился работать, да, там ага. продвигать. В Иванове там мы там продвигали этот клуб единоборств. Да, ага. я тебе рассказывал, как бы. А нет, не рассказывал. Не, я не рассказывал. Тебе, да. Не я взялся, да, я взялся за тематику, потому что мне спорт близок очень. Я как бы и сейчас занимаюсь, да, там. Э, и в Иванове я жил, получается, и честно сказать, там спортивных клубов нормальных нет. А тут у меня единственный он такой новый, современный, там как бы все с, бренд, с брендом, там все красиво, ага. вот и тренера более-менее нормальные, то есть интересно как бы тематика. Вот. Но ну, я начал работать с тем куратором, который меня обучал, рассказывал uh -huh. мне по ВКонтакте, да, и вот он мне это задание дал. Вот, он мне говорит: ну, настрой там туда-то, -туда -туда, туда туда там по ВКонтакте, там одно, второе, третье. Я настроил таргетинг ну, uh -huh. по шести компаниям, собственно, по его же алгоритму. Он этот алгоритм посмотрел, uh -huh. там креативы, там одно, второе, третье посмотрел. Он говорит: ну все, окей, запускай. Я запустил, результата ноль. И uh -huh. он мне ничего сказать не может. Ну, то есть он даже он даже не предлагает каких-то изменений. Ага. То есть, а э, я, как, как что дальше, и непонятно. То есть, и по, по другим тем же самым нишам тоже они как бы они вот скажут минимальное какое-то решение. Если этого решения нет, то они все, они и дальше игнорят, они не дают как бы обратной ага. средств. Ты, то есть работаешь, вот работаешь, работаешь, работаешь, вырабатываешь, как бы вникаешь в тему, смотришь, как бы вот это ну, более плотная работа с этим, она, мне кажется, все-таки привела к результату. Друзья, здравствуйте. Если вам интересна тема таргетированной рекламы, вы сейчас в данный момент зарабатываете на таргетированной рекламе, но есть какие-то сложности, есть нюансы, в которых вы не можете самостоятельно разобраться, и это идет не на пользу вашим проектам, а ваш доход проседает, либо вы а, директолог и вам а, хочется расширить свои зоны ответственности, брать больше задач, в том числе по таргетированной рекламе а, своих клиентов, либо вообще зеленый новичок, который только планирует зарабатывать на таргетированной рекламе, а, но у вас есть сложность в самостоятельном обучении этих материалов, а, пожалуйста, обращайтесь, у меня открыт набор сейчас в личное обучение, хорошая новость, да, что на данный момент она стоит 25 тысяч рублей, состоит из более чем шести занятий, дополнительных материалов и много-много-много обучающих видеоинструкций в дополнение к тому материалу, который мы проходим. Плюсы также в том состоят, что у меня действующее агентство, которое постоянно привлекает клиентов, и мы работаем на конкретных примерах. Плюс к тому, что в индивидуальном обучении мы можем рассмотреть конкретно ваш проект для того, чтобы детально все проработать именно с вашей нишей, в которой вы сейчас работаете, либо это ниша вашего клиента. В последующем, конкретно через несколько месяцев, когда я уже полностью обкатаю программу на своем личном обучении по торгонтированной рекламе в Instagram, будет доступно только групповое обучение и VIP-обучение, которое будет стоить от 50 тысяч рублей. И сейчас есть вот такая возможность, о которой я вам и рассказывал. Поэтому, если у вас есть потребность, обращайтесь по контактам ниже в этом видео. Свяжемся, пообщаемся. Я сразу предупрежу, что не всех беру в личное обучение. Все зависит от вашей конкретной ситуации. И добро пожаловать. Так, стоп-стоп, забыл. По обучению в личной программе. Да? Я туда добавил блок по тому, каким образом найти таргетологу, директологу, специалисту, который связан с вебом новых клиентов. Каким образом, каким образом это сделать бюджетно. И там более 50 инструментов, которые будут и в записи, и индивидуально будем их рассматривать, потому что они очень крутые. Да? От банальных, бесплатных, да условно бесплатных, с которыми большинство знакомы, но начинающие не знакомы. И не знакомы, тем более, каким образом с ними работать для того, чтобы получать клиенты. Более того, скажу, что два инструмента оттуда вам дадут клиентов больше, чем вы сможете обработать. Это очень важный момент с точки зрения того, что... Ну вот э, смотришь на какой-то курс по обучению таргетированной рекламе, там э, директологов и так далее, все обучают техническим тонкостям, нюансам, но никто не дает информацию, где брать клиентов. И это прям боль, да? И в личном обучении эта информация будет обязательно, а вот в групповом обучении этого не будет она будет присутствовать только как отдельный тренинг, который будет варьироваться в районе 25-30 тысяч рублей. Я за него назначу точно. Вот на данный момент эта информация в личном обучении входит в программу за 25 тысяч рублей. И сегодня у нас месяц март. Да, у... Смотря В зависимости от того, когда вы смотрите это видео, эта информация может, естественно, поменяться и обновиться. Поэтому будьте внимательны, личное обучение еще будет доступно пару месяцев, потом все уходит в групповую. Все, на этом все.